Да блин! Очень обидное поражение! Это игра меня не видит! Ой, я, я тоже ненавижу! Ты тупишь, ты тупишь! Ты тупишь, ты очень долго думаешь! А у тебя ты спешишь, быть куда-то? Сука, тут ту-ту, блядь. Тут туту пьялся. Потерялся. Эй! ЖАРА <свят> Ах ты сука Капец, мне реально не хватает концентрации на минуту hi am Сука, вот это было ран okay. просто с первого раза. 43 секунды. Ааа. -а -а. İzzet sırtı biliyorsun. Я сделал это!